выпусти меня нет почему потому почему потому потому что так это даже не аргумент ну потому что потому и все да даже аргумент привести не можешь президент еще называешься Показнить.